Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта», я ее ведущий Роман Полинсков. Мы рады приветствовать вас около экранов вашего телевизора или монитора. Речь в сегодняшней нашей программе пойдет о спартакиаде среди профессорско-преподавательского состава здоровья, а именно о первых двух ее дисциплинах – настольном теннисе и бадминтоне. Смотри внимательно нашу программу, дальше будет еще интереснее. Все началось 14 января в спортивном зале Уникса, где состоялся турнир по настольному теннису. И сколько бы скептики ни говорили, что данный вид спорта не интересен, он скушен, и что там может быть такого увлекательного. Поверьте, может. Смотрите подробности в репортаже Василиса Дзюбы. Пока студенты старательно грызут гранит науки, пытаясь успешно сдать сессию, на спортивную площадку вышли преподаватели. Я приветствую вас на Спартакеаде среди профессорско-преподавательского состава «Здоровье». И сегодня первый соревновательный день. Дисциплина «Настольный теннис». Посмотрим, насколько хорошо преподаватели знают тонкости данного вида спорта по сравнению со своими научными дисциплинами. Наблюдать за спартакиадой всегда интересно, а вдвое интереснее смотреть на то, как играют наши горячо любимые и многоуважаемые преподаватели. Вечера они были строгими, а сегодня с азартом пытаются вырвать победу у своих же коллег. И зрелищность – лишь одна из причин проведения данного мероприятия. Ну, данная спартакиада она, э, зародилась еще, когда вузы у нас отдельно существовали. Э, Может считать ее все-таки традиционной э, и... Э, Радует то, что она у нас существует ежегодно, и с каждым годом все количество участников увеличивается, и э, приходится новые и новые команды. В данном спартакиаду ежегодно прорабатываются те виды, которые самые популярные среди профессионалов и сотрудников. Учитываем пожелания всех подразделений и стараемся найти максимальный выбор. И, э, Поставим те виды, которые наиболее массовые и доступны. первый день спартакиады от такой дисциплины, как настольный теннис, никто не ожидал зрелищности и тем более разгоряченных споров. Но оказалось, что преподаватели, настроены на победу, пожалуй, даже серьезнее, чем студенты на получение диплома. Поиграв в свое удовольствие, они развернули ряд дебатов против своих соперников. Никто не хотел уходить с игровой площадки, когда финал еще впереди. Выглядело это так. Дело в том, что соревнования проходят интересно, мне даже нравится. Потому что они все время с амбициями приходят люди, выходят и приходят спорные, решать спорные моменты. Спорные моменты, моменты э, про, происходят. Дело в том, что у нас судят студенты. Студенты ошибки не исключены. Довольны. Мне кажется, довольны все финалисты. Фина... Они всегда довольны. Проиграв всегда недовольны. Но, тем не менее, призеры и победители были выявлены. Третье место занял департамент по молодежной политике и студенческий городок. Серебро досталось команде АТИ-лицея, но ну а золото осталось в стенах УНИКСа, общей университетской кафедры физического воспитания и спорта. Да, сегодня было сложно играть, хоть команд было меньше, чем в прошлом году, но соперники появились очень достойные. Любая победа приносит удовольствие тем, кто играет и тем, кто болеет за них. Я нашей кафедре желаю удачи. Мы хотим выиграть эту спартакиада. Ну, всем удачи! Едем дальше. Уже 15 января все спортсмены переезжают в спортивный зал Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета, где разыгрывают очередной комплект наград, но уже в дисциплине бадминтон. Что самое интересное... Совпадение это или нет, я не знаю, но многие скептики тоже говорят, что данный вид спорта опять тоже не интересен. Не тот вид спорта вы выбрали. Поверьте, я могу вам с полной уверенностью сказать, то, что выбрали все те виды спорта, и этот не исключение. Не веришь мне, смотри внимательно на наш репортаж, который подготовила для нас Марина Вахрушева. Во второй день спорта мы наблюдали за тем, как наши преподаватели умело управляют ракеткой бадминтона. Казалось, что каждый из них посвятил данному виду спорта уже немало лет. И для них бадминтон не только игра, а смысл жизни. Под бинтон, он считается самым быстрым видом спорта, поэтому, наверное, привлекает к себе такой широкий интерес и своей доступностью. Наверное, интересует многих людей, которые хотят заняться этим видом спорта. Ну, разница в настольном теннисе под на самом деле есть. Бадминтон в большей степени легче играть тем, Мужчинам и женщинам, которые в любом занимались, так как а, рычаг увеличивается, поэтому а, здесь а, полегче будет играть, чем на стольной тонне. Хотя а, не, некоторые наоборот. Легче играть настольным чем пингтон. Несмотря на то, что в этом году на Спартакиаде принимают участие меньшее количество институтов, атмосфера на площадке оставалась не менее напряженной. Новички набирают обороты и пытаются вырвать победу у профессионалов. Вообще состав более-менее ровный вот восьмерки даже уже интересные игры пошли. Есть команды, имеющие уже более-менее профессиональных игроков, есть которые новички, но подтягиваются тоже. То есть ну как массово стараемся развивать. Многие преподаватели ежегодно участвуют в спартакиадах, стараясь во всех возможных видах спорта поддержать свой любимый институт. Для них это хороший повод отдохнуть после тяжелого семестра и встретиться с коллегами в неформальной обстановке. Я уже года три занимаюсь бадминтоном и стараюсь во всех возможных видах спорта, даже кроме бадминтона, поддерживать свой институт, как будто бы, да, свой лицей, и мы активно участвуем в спартакиаде сотрудников университета. Это очень интересно и в плане командового духа, и в плане соревнований с другими институтами. Но вообще, в это... Это очень круто, что такие вещи проводятся, и мы всячески поддерживаем это. Атмосфера, с одной стороны, конечно, доброжелательная, потому что мы все сотрудники нашего университета родного, но с другой стороны, когда ты выходишь на площадку, тут уже нет друзей, одни соперники, и надо побеждать. В результате упорной борьбы итоги сложились таким образом. Третье место занял Институт математики и механики имени Лобачевского. Серебро досталось общеуниверситетской кафедре физического воспитания. А первое место заняла команда набережной Челнинского института КФУ. Ну и на этом все. Большое спасибо за внимание. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Следующие дисциплины на спартакиаде здоровья, плавание и шахматы. Следи за нашей программой, будет интересно. Мы эти дисциплины тоже обязательно осветим. Эту программу для вас вел Роман Полинсков. Больше информации в нашей группе во Вконтакте. Ссылку ты сейчас видишь на экране. Еще увидимся. Пока-пока.